Здравствуйте, дорогие друзья! С возвращением в Эльтерер. Сегодня мы расскажем вам про обратные клапаны, их предназначение и виды в вентиляторах для ванны. Поехали! При выборе модели вентилятора для ванны обязательно обращайте внимание на наличие обратного клапана. Зачем он нужен? Для того, чтобы предотвратить попадание воздуха, неприятных запахов, а также посторонних предметов из общего вентоканала в вашу ванную комнату. По собственному опыту могу сказать, что эта вещь обязательна. У моего вентилятора для ванны нет обратного клапана. Когда соседи делали ремонт, то вся строительная пыль была у меня в ванной комнате. Как это работает? Когда вентилятор включен, он забирает воздух из вашей ванной комнаты и выбрасывает вверх канал Под давлением воздушного потока обратный клапан остается открытым и свободно пропускает воздух. Как только вентилятор выключается, воздушный поток прекращается, клапан автоматически закрывается, не позволяя воздуху попадать обратно в вашу ванную Давайте теперь поговорим о том, какие виды обратных клапанов бывают. Самый простой, но и, к сожалению, наименее надежный, это пленочный или мембранный обратный клапан. Как говорится, лучше, чем ничего, но не самое качественное исполнение. Оно, конечно, справляется со своей задачей, не пропускает обратно воздух из вент-канала в ванную комнату, но, тем не менее, часто его можно повредить уже даже при установке. Следующий вид обратного клапана – это пластиковый клапан-бабочка. Он выполняется из твердого пластика и состоит из двух частей. Качество такого клапана зависит от модели вентилятора. Тем не менее, в общем, они считаются более надежными и эффективными, нежели предыдущий вид обратного. Следующий вид – это не совсем обратный клапан, а железы, которые с помощью электропривода открываются и закрываются. Обычно исполнены из пластика, надежные и эффективные. Если в случае с осевыми вентиляторами обратный клапан находится на патрубке самого устройства, то в случае с центробежными вентиляторами он расположен в корпусе. Обычно он исполнен из пластика, и когда вентилятор прекращает свою работу, клапан закрывается, предотвращая попадание обратного воздушного потока, как, например, у болта. Если подводить итоги в целом, все виды обратных клапана справляются со своей задачей. Выбирать модель уже стоит из собственных предпочтений и бюджета. Если вас заинтересовала какая-то из моделей, которые мы показали ранее, все ссылки и названия мы оставим обязательно в тексте. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на социальные сети Альтерер и до встречи!